Хочу вам показать расценки. Так. Кусим. Вас... Мы находимся также в очки мира. Сэндвич с курицей 150 рублей. Я, сука, на 150 рублей могу купить соус, а вы рожки, блядь. И нормально нахабаться. Сэндвич тоже 150 рублей. Маффин шоколадный, 60 рублей. Мы бюджетные люди. Да-да-да, мы нищий нахуй. В Черняге живем, блядь. выживаем на 50 рублей в день, блядь. Кто из уфы да, кто из Уфы знает так, а да, кто из Калининского района Пончик 60 рублей Печенье куки с шоколадом 40 рублей Чай Нести 0,5 80 рублей Они ебанулись? Нет, самое интересное вот из этого всего списка Знаете что? Самое интересное сейчас этот а чувак будет тебе Вода с газом и без 50 рублей А вот там рядом кого? У нас можно купить По 20 рублей с газом если 10 рублей, давай можно три баллона купить Самый интересный момент Где ты там видел? Правда? Короче, вон там вдали метров камаз. Вот камаз, видите, стоит Ну, увидит, короче Вот там, где камаз стоит, стоит колонка Там можно на халяву чистую Фильтрованной воды На Калализация, Калализация, да. да? С, с прывкусом <со> <со> <со> И ароматом, блядь <со> И бесплатно, нахуй все? Пошли, Пошли на ленту. Мы пойдем на ленту, на, ли, на, ли, на лентяем кого-нибудь. И с ней вот свой сериал. Лентяева лентяевый, часть вторая, блядь. Только у нас розовую бабу не, не И спортсмену ебану.